Уважаемые посетители нашего магазина, у нас вы можете заказать уникальные гипсовые розетки для декора потолка с изящными узорами. Консультация по телефону 044-337-3003.